Приветствую всех, любителей видеоигр. Узлил продолжение. Это уже как и у нас. Пятая серия идет. Смотрите, после пробуждения, после очередного пробуждения именно новой игры, я не могу, наверное, это показать. Или могу, или могу, или могу. Да, наверное, смогу. Наверное, смогу. Сейчас мы вот так вот сделаем. Вот так вот. Смотрите, да, Эман. Не знаю, куда его спрятать. Ненадолго, вот чисто покажу. Взгляни на стол с дневником. Вот он нам подсказывает. Это отдельно. То есть почему, как я понял, про цифру вот, вот эта вот отдельная DLC шная штучка открывает. Она сначала на рабочем столе появляется, потом мы как раз также он нам он нам отдельно говорил цифры, какие надо вводить. Они каждый раз рандомные. То есть без этого DLC просто так не получится, ничего сделать. То есть это как-то вот так. Вот он нам говорит, взгляни на стол с дневником, и когда помните, я вводил код, я не помню, чтобы там был ключ, надо, кстати, вообще пересматривать этот момент, но я не помню, чтобы там был ключ от шкафчика, от шкафчика, от шкафчика, а нам еще будут подсказки? Нет, больше подсказок пока от Даймона нет, есть только про ключ от шкафчика, так, для начала, что нам надо сделать, это же начало игры, в принципе, Коробка из-под пиццы, внутри осталось только крошки Я что-то не помню про коробку из-под пиццы Если честно, я помню про пиво А, пятно от разлитого пива, да Нам нужно захватить мусор Потом а... Тихо, тихо Пока нам звонят, мы уже звонили, не переживай Нам нужно взять подскалочку. Так, очки, это, кстати, очки я сначала не очень понял, что это, но это, оказывается А, это ру подожди, в них больше нет нужды Очень похоже на очки Такое ощущение, как будто он раньше был слепым, если честно Ну ладно, потом надо проиграть эмоции Давайте сделаем удивленное лицо Удивление Нет, что-то не то Понятно, улыбочку, хорошо Вы улыбнулись, мертвую собаку на улице взгрустнули Злым лицом его встречу Ну то есть мы это уже все не в первый раз как бы видели, да, там Нейтральное, вы остались нейтральными Нет, это не то выражение Я знаю, что мы заклятый враг мертв Я улыбнусь вы улыбнулись, верно, нет. Надобности скрывать это. Ну, так что это самое. Если меня кто-то застанет врасплох давай удивление. Вы сделали удивленный ну, все Если я снова увижу тут, то, ту, что прячется в бойлерах, я буду в ужасе. С улыбкой на лице. Вы улыбнулись. Не. Но это вряд ли случится, правда? Мне нужно вынести мусор. Перед тем, как я пойду, вынести мусор. Мусор я уже захватил. Значит, кто-то позвонить просто должен, да? Я просто не успел, ничего сделать, сейчас Эй, парень, почему ты не отвечаешь на телефон? Бла-бла-бла-бла-бла. Все А, телефон зазвонил, ну понятно. А он, кстати, словно не работает, чтобы вы понимали. Почему он вообще не удивился? Не прям вообще прям такое безразличное лицо. Лила, пожалуйста, пусти меня брат. Так, все. Кстати, этим телефоном я почему-то не могу воспользоваться, но этот знак, этот знак, загорелся несколько раз. Такое ощущение, как будто, возможно, здесь есть Телефон, с которого я могу позвонить по нужному номеру Но на этом, этим телефоном Нельзя воспользоваться, чтобы вы понимали Все, теперь можно спокойно Выходить на уличку Так, давайте с ней и Сделаем какое лицо? Удивленное не будем делать Давайте Сделаем злое лицо Вы сделали злое лицо, это не очень подошло Вашим словам, мисс Хачинс это заметил Все хорошо? Вильям, я в порядке ну, все понятно. Все, короче, в принципе, сильно ничего не поменялось. Так, сначала мне надо вынести мусор. блять. Вот это я профукал момент с мусором. Так, нам сейчас теперь надо в школу поехать. Все, я готов. На задание добраться до школы на автобусе. Так, по заданиям. А, ну, кстати, нету, кстати, больше прозвонящего. Так, поехали так видите текст а, вечеринка марта школа причем все все контакты все сохраняется так нам теперь надо к шкафчикам а, где у нас шкафчики вот это не а это награда это награда тихо тихо тихо стоять нам никакие награды не нужны так шкафчики отлично а, раз взаимодействующий шкафчик Два взаимодействие три это шкафчик мы он запер отлично пин-код так хорошо Кроме прочего, у нас старая записки надпись А, и Грейс, не забудь заценить мой твиттер Меня там зовут Понятно Сейчас будем твиттер искать Так, все, я наконец-то смог зайти Зайти в твиттер Блять, столько проблем, такой головной боли Во-первых Мы будем пользоваться переводчиком, естественно Да, закройте меня вкладочку Вот так вот И какие у нас тут языки, английский и русский, естественно Так, во-первых, мы ищем подсказку либо адреса, либо пароль от телефона каким-то образом. Потому что если в Стиме была подсказка на наш ежедневник, то, блядь, Твиттер здесь не просто так указан. Так, «Мое сердце в руинах. 29 ноября мы потеряли нашу Таню. Они нашли ее в декабре. Теперь ничто не может вернуть ее обратно. Господь, мы даем тебе нашу самого лучшего маленького ангела. Хочу, чтобы этот аккаунт стал напоминанием о том, кем была Таня. «Покой с миром, моя малышка». Это, судя по всему, написала ее Либо мать, либо еще кто-то А, да, Эннет Кеннеди Да, это мать или отец Скорее всего, мать Эннет а, Давайте переведем имя, почему бы и нет Я думаю, что я правильно все понимаю, да? Да? А, Итан, это отец, хорошо Так, значит, она ретвитала кошечек Красивых таких вот Так, мне нравится а, Так проще так, мы ищем, что изобразительное искусство, иллюстрации. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мое творчество здесь. И ссылочка на донат, да? Ну, там типа... Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Ой, да ладно, реально, это прям... Они прям создали страницы, которые... Якобы прям реально <coughs> подписаны на нее. Хм... Вот Что-то здесь... Что-то Радест здесь не просто так. Хм... котенка самая красивая вещь на свете. Блять, какая очевидная подсказка, боже. <с reverb> Кулон просто восхитительный. сейчас фотку, чтобы не потерять. Мы будем искать дальше подсказки. Думаю, что это не все. Я надеюсь, что это не все. Тут очень, у нее достаточно много твитов. Я думаю, что это не все подсказки. Attention, опа. Так, что-то здесь тоже интересно рассказывается. Внимание, если кто-нибудь из вас увидит наклейку с изображением собаки, да-да. Помните, помните, о чем я? на своем шкафчике. Двери, и дом или где-то еще, не стесняйтесь обращаться в полицию. То, что начиналось как -то, по мнение, теперь используется этими экстремистскими ублюдками для нападения на людей. Не просто так, видите, это уже, это подсказка еще одна. Что надо искать эту наклейку. Возможно, она у нее была. Похоже, они часто нацеливаются на чернокожих детей. Мальком тоже получил один из этих. Это нужно прекратить. Так, тема, точнее, тема, которую вы читаете. Продвигаемый твит... То есть это, в принципе, прям реальная страница, которая была создана, которая велась. Мне Ни никто не подписался, потому что не знали, кто это. Убит горем новостями а Четим Юрия. Никогда не думал, что люди могут убить кого-то из-за мема. Во, вот так вот. Знак очень, вот этот вот знак. Гарри Хейтхром. Очень похож на... Как его зовут-то? На Даймона. Кстати, правда похож. Давайте перейдем. Реально Даймона похож. Отвечаю, Даймон. Так, здесь что-то тут. О, -о, О. Так, ну твиты у него такие, как бы интересненькие. О, это она, это, кстати, похоже на Лилу с этим. Да, и впротив похож полицейский. Эдан. Так, мы не будем сильно вдаваться в подробности. О, помните, помните, это Литика, да. Вот с кого она взята. То есть тут, в принципе, есть такие новости, которые как полезный, так и не очень. Ну, то есть, как бы нам они немножко раскрывают историю. О, кстати, на кого похож? Правильно, на Лайта. Так, что мы тут еще имеем? Тут игра, личики. О, тут с ума сходит и за отвечаю. Узлила став, да, я же говорю. А, вот, это Лила. Так, ладно, это прямо, это мы уже и так все знаем, в принципе. Так, кошечки красивые тоже. Так, поехали дальше. Что она еще постила? Это очень-очень-очень касается сюжетки в целом. Я не могу понять, что это происходит. Так, что там происходит? Что там происходит? Ребята, это наш Мальков. Это просто кажется нереальным. Моей соболезнованной молитвы обращения к его семье. Я надеюсь, что они найдут убытка, который это сделал. Так, хорошо. Опа, я кажется адрес нашел. Или я не уверен? Я не могу. Кроме того... А большие могилы если это вы читаете, то это очень жаль я знаю мы не слишком нравились друг другу но позвони мне как-нибудь если хочешь хорошо так а это она на бигрейвс ответила на это она отвечает типа парня бигрейвс так, это на про кафе, которое мы смотрели с ней сегодня. Мы снова были в кафе, Sunshine кафе. Я же говорю только тот рисунок, о котором мы разговаривали. Это всегда кажется таким гостеприимным, но в то же время заставляет меня чувствовать себя так странно и мрачно. Так, вот. И локация. 200 Grand Beaver Ave. Попробуем, попробуем посмотреть, что это нам даст. Это адрес кафешки. Так, Ctrl-C. Ctrl-V. Так, мы скопируем этот адрес. Может быть, пригодится. Так, во всяком случае, я думаю, что скоро вернусь туда снова. Проверьте его, если хотите. Он находится по адресу Grand Авеню Avenue 200. Мы попробуем. Там надо все писать на английском, поэтому в случае чего попробуем туда съездить. А, это, конечно, круто, но это мы переводить не будем. Я надеюсь, что здесь нет никаких пасов пас этих. А зачем я его скопировал, если его надо переписать? 200 гринт. Грэнд Бивер Бивер, Бивер, Бивер Авеню Там не просто так дают ввести адрес То есть мы можем выбирать, а можем писать Это как бы, это меня сразу как бы дало о себе знать Что он так работает Так, вчера на лестнице встретил человека, которого там не было Сегодня его там снова не было О, как бы я хотел, чтобы он ушел Когда я вернулся домой прошлой ночью, в 3 Этот человек ждал меня там но когда я глядел в зал, я вообще не могла его там видеть. Так, уходи, уходи. Я не понимаю, тут твиттеры, то ли как-то снизу, сверху вниз сделаны. Тут это, в принципе, как-то так сделано. Так, 9 февраля. Уходи, уходи, больше не засчасть, уходи, уходи, пожалуйста, не хлопай дверью. Прошлой ночь я видел на лестнице маленький человек, которого там не было. Сегодня его снова не было, как бы я хотел, чтобы он ушел. Ну и все, и естественно, наши личики. В принципе, это все, что я хотел показать. Теперь будем возвращаться к игре. Опа, игра, а игры нету. Так, ссылка скопирована буфер обмена. Блять, она скопирована, я ее переписал вручную, прикиньте. Ладно, как бы, фиг с ним Так, пароль от телефона, я сфоткал Пароль от телефона, я сфоткал чтобы мы не потеряли. Блять, это реально такая, как бы, это... Надо, я понимаю, что это специально сделано, чтобы человек мог увидеть, в принципе. Так, подожди. Так, так, так, так. Да, куда-то убежал. Стоп. Блять, а почему он сбрасывает мне все? А, я понял. Блять, не понял. Не, я могу их все между собой. Или... Так, что происходит? Почему? Почему они могут? Так. Так. Так. Так, так. Вот так. А, я понял. О, 1951. Батарейка почти села. Поехали. Сообщение. Вы читайте записку. Новый адрес. 25. А, он сохранен. Угу, хорошо. Прекращай давать курьерам свой старый адрес, Береха. Ты сто лет назад переехала. Так, вы читайте записку. Список покупок. Пакет молока. О, мороженое. Так, хорошо, сообщение, поехали сверху Неделю назад, 2.30 Не приходи, я передумал Вильям, Клар 2.30, а что такое? Теперь я точно приду? Эм, Вилл? Все нормально Я не шучу, я больше не хочу тебя видеть Пожалуйста, не приходи Чел, я же вижу, что-то случилось Мне все равно А я вижу, что ты напуганный Опять меня отталкиваешь Я буду тебя там ждать Не хочешь, не приходи, но я жду так, хорошо, у него немножко покосилось лицо Так, два месяца назад Да, все, ок тебе не обязательно их любить Без тебя знаю, я и так их люблю Особенно Дэнни Да, понял уже Да он придурок и тот еще кабель. Не понимаю, почему ты ему позволяешь Играться с чувствами Марты Да поговорю я с ним Мне все равно Хватит так себя вести Два месяца назад Это... А, да потому что я просто сраное ничтожество, Майк Прекрати так о себе говорить. А, ну да, Майк. Взгляни, правду в глаза. Что даже ты не видишь. Я же не слепая вижу, как ты мучаешься. Из-за всего говна, который я себе позволяю. Слушай, мне на это плевать. Я знаю, что ты любишь меня, я люблю тебя. Разве этого недостаточно? Ты дурак, Майк. Я не заслушиваю такой любви. Ни от кого. Из всех людей. Тебе уж точно такая буза не нужна. Бред. Я люблю тебя. Это Майк пишет. Так, а, -а, -а и все мы любим. <свят> Позвонишь? Я спать, иду в час 23 ответила. <свят> Неделю назад. Ты где? Два месяца назад. Слушай, я понимаю, что ты не хочешь разговаривать, но малыш. Хватит, так играть, я тут скоро чокнусь. Ты где, бля? Таня. Таня? Таня! Всю ночь не спал, чтобы я самоответить ответил. Девочка, ты в большой опасности. Позвони мне или зайди на мой сайт. Ссылка помечена как спам. Хорошо. Неделю назад. Красотка, ты тут? Да, прости. Переписывались с Мартой про... Ну, ты поняла. Ага. Так что за сон тебе снился? Помнишь, ты говорила... М? Да. Очень крутой сон. В нем я была великолепной женщиной. Я сидела среди маков, роз и мариат других цветов. Не знаю, как называется. Была полностью голая, а в воздухе играла нежная музыка. И кажется... Мои волосы были почему-то цвета золота. Совершенно золотые. Я расчесывал их прекрасным гребнем со множеством мелких символов. Он был бронзовым. Жесть, какой подробный сон. Он на этом закончился? Не, -е -е. Через некоторое время я заметил что-то странное. Один из магов отличался от других. Его будто он висел ниже остальных. И когда я подошла к нему, заглянула внутрь, внутри оказалось зеркало. Я увидела свое лицо, но... Глаза в зеркале были совершенно безумными. Они не были моими. Они были... Вы быстро удаляете оставшиеся сообщения. Понятно? Так, а я как? Или Корспер? Так, девочки в большой опасности. Вы удаляете, не читая, неделю назад, не приходи, я точно придумывал. А это мы уже все прочитали. Все, все, все, я понял. Назад. А как это самое? Спам проверить. Вы читаете записку, список покупок. Вы читаете записку. А, ну вот, скорее всего, вот этот вот адрес. Прекращай давать курьерам старый, сто лет назад переехала. Так, допустим. Теперь нам надо на улицу, обратно. Если таймер забыл прикинь. Представлять. А что ты не шагаешь? А, шагает, шагает, все нормально. Вот а так сделаю, наверное. Сейчас гляну быстренько. Ага, ага, ага. Просто так-то много времени. Так, сначала что мы будем тестить? Сначала мы будем тестить адрес какой. У нас должен был, да, добавиться адресочек. Я же говорю, что мы можем писать. Так. Вот, Таня. Дом Таня. 25-24 Авеню. Сначала по нему, только уже потом уже все странно. Здесь, кстати, осталось. Прикиньте, все уже. О. Но ведь это так неправильно не так ли ну да выходит так ты меня любишь вилл ага. ага. думаю да что-то не так прости просто странно было это говорить почему-то ну я я понимаю я бы на твоем месте тоже себе не доверяла не не не не не не это не поэтому Просто ты мне напоминаешь о ком-то, кого я как будто бы знал раньше. А, водка? Честно говоря, мне немного обидно. Но после того, что я сделала с Майком, я не заслуживаю другого отношения, не так ли? Но разве ты не... разве ты не Лила? А? Что ты сказал? Разве ты не Лила? Что? Если это шутка, то я ее не поняла. Кто такая Лила? Девочка, которая тебе нравится? Не, не-не-не, это... Я не помню, кто это. Я не... Я не помню. Я не помню. Вил? Вил, ты в порядке? Вил? Так, его выражение лица меняется. Опа, сразу безразличное лицо. Да. Спорим, его сейчас захватил Лил. Да, я в норме. Опять мне лицо не слушается судя по всему не волнуйся дорогая мне сложно выражать эмоции завидую другим они делают это естественно мне же приходится осознание что что-то не так так стоп это чё прям не понял чё произошло что черт возьми происходит вилл таня Кеннеди, незнакомец? Скажи, чтобы умолк, Вил уже не здесь. А, Вил уже не здесь. Прошу, успокойся, все хорошо. Что это с тобой? Ш -ш -ш что? Если это розыгрыш, даже не думай мне потом звонить. Что блин у тебя в руках? Я не понимаю, Вильям, это уже чересчур, ты. Ты ведь даже не похож на него, Вил. Что с тобой случилось? Стоп. Оп, блядь. Видишь, Вил? Это тебе за то, что ты пытался от меня избавиться. Смотри внимательно. Длива уже говорит. А у нее внешность точно такая же, как у Татьяна. Начинай. Конечно. Не нужно кричать, Таня. Ты очень мило выглядишь сегодня. Не кричи. все бы... Влюбленная. Так, теперь мы наконец-то пришли к тому моменту, развязки того момента, о котором я сомневался больше всего, что это за, за незнакомец. А это еще одна личность, блядь, которая оказывается в нем походу находится. То есть, как я понимаю, Лила держит две личности. В нем сидят три личности. Уильям, как она говорила, что их много, смотря кто. То есть получается Уильям. Не вот этот вот, непонятно кто. И Лила. Как минимум, уже у нас три личности собралось. Так, концовочка. Ух ты, нифига, сколько я все понаоткрывал. Это влюбленные и верховная жрица. Плюс верховный жрец, император. Так, смотрите, осталось, походу, совсем чуть-чуть. Знаете, что я еще не сделал? Не попробовал. Так, мусорные баки. А, ну все, то есть, в принципе, полотна, больницы, марта, крыша. Так, стопе. Начало. А, во, кстати, загрузить. Во, во, во, это мы еще никуда не уехали. блять, охуенно. Так, теперь попробуем ввести адрес. Он правда, я вот, вот допустим, вот я захотел попробовать приехать а, в этот адрес. Гренд а, Grand. А, Beaver... И, Допустим, гоу. Гоу. Блядь, и вправду? Я приехал? Блять, и вправду приехал? Ёпта. То есть это еще было не все? Так, я в кафешечке. Чего-то жду. А, вот, чай сейчас мне присутствует. кофе? Кофе. кофе чай не как всегда, кофе? Лила. Ух ты, блядь, ты знаешь мое имя, реальное, божечки. Конечно, она не ждет вашего ответа. Благодарю. Детектив Юй сегодня нас уже посетил. Да? Серьезно? Ага. Он правда про тебя не спрашивал? А, он правда про тебя не спрашивал? О, логично. Ему и не надо, такой он пройдоха ну да А он что, все выясняет? Ну, кто ты такая? Разумеется, если бы он этим не занимался Мы бы тут не беседовали, правда? Ну да Ты не думала, что он дает нам еще немного времени? Просто из жалости Просто, может он уже знает, что ты на самом деле? Шшш. умолкни прости, я просто подколоть тебя хотела Да ну тебя. Знаешь, же, что Ю подслушивает даже сейчас. Конечно. Иначе бы я с тобой тут не говорил. Он, должно быть, считать себя очень могущественным. Похоже на то. Но он действительно хорош в расследовании всякой ерунды. Любопытный мужик. Этого у него не отнять. Ну, его любопытство то, что сохраняет нам жизнь. А оно и его боль. Ага, жаль его на самом деле. Подумать только, он отдает нам так много времени, большая часть которого наполнена страданием. И зачем же он это делает? Он надеется на миг удовлетворения, так уж задуман наш мир. Он получает маленькую часть информации, а затем ему кажется, что он приближается к разгадке. Но как ему не ясно, что 90% его времени, проведенного здесь, он страдает. И лишь процентов 10 ему хорошо? Понятия не имею. Что поделать, он машина страдания. Генератор боли. Как и все люди. Зато его внимание сохраняет нам. Ну-ну, не выкладывай сразу все, все тайны. Знаю, мы давно не болтали. Но ведь он слушает. Ха, да, он точно меня этим доконает, когда я вернусь. А тебе обязательно возвращаться? Это ему решать. Это решает детектив Ю. Ну, в любом случае, спасибо, что заглянул так редко видимся Да, я, честно говоря, соскучилась. Так, это все, что я мог сделать, типа? Нет, не все <coughs> Чашка свежесваренного кофе Для кого она? Интересно? Мы открыли новую палитру кофе бинс. Давайте посмотрим на нее, раз уж как бы есть вариант Кофе бинс. О, да, мне нравится И все, и остался только выход, прикиньте Так, то есть, все. Получается, Лила, в принципе, не то, чтобы даже заставила его смотреть, пока незнакомец Захватил его телом, который очень был похож в этот момент на Вилла. Захватил его телом. И убивал, расчленял эту девушку под руководством Лилы. Или даже сама Лила её, это делала. И потом раскидала станки. Плюс, мы видели в Твиттере, что на вечеринке она видела этого незнакомца, видела этого незнакомца не которого не она не испугалась. Мы это видели в Твиттере. Она увидела его потом во сне и увидела его на танцах, когда она танцевала с виллом, Перед тем, как они переспали. Судя по всему, когда они переспали, они поехали как раз к ней после танцев, как я понял. Фух, очень много-очень много, очень много разгадок, которые могут быть. Осталось только найти еще одну зацепку. Либо я сейчас буду просто шередить всю игру. Либо я, если ничего не найду, то, естественно, я полезу в гайды. Я скажу, где я нашел, что это были гайды. Либо, если я сам найду, я записывать не буду. Я просто покажу, что я нашел это, и я красавчик. А если нет, то нет. Ну, почему у него здесь глаза закрыты? А, потому что он спит. Он еще не проснулся. Он проснется в комнате после... После убийства. Так вот я сейчас понимаю, что Лила отдает ему тело после убийства. И просто наблюдает за ним. То, как он будет дальше жить и как он будет разворачиваться. Поэтому подписывайся на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Надеюсь, что последняя серия точно выйдет. А если не выйдет, значит я ничего не нашел, прикиньте. Ни гайдов, ни сам ничего не нашел. Вот такое тоже возможно. Ну вот так пока-пока. Вот.